здравствуйте меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня хочу вам показать очень такой экспресс мастер класс по вязанию юбки диагональ у меня был обзор на канале по этой юбке я давала там как рассчитать рассказывала и как вязать эту юбочку но поступают вопросы и просьбы показать хотя бы в миниатюре связать такую юбочку и сегодня мы с вами вот это сделаем как рассчитать петли, сколько нужно набрать, есть другой мастер-класс, вы там посмотрите и количество своих петель рассчитайте. Я буду показывать все это относительно, просто будет образец. Я взяла такие же вот э, ниточки, которые выкладываются разными оттенками, такими полосками небольшими. Взяла еще контрастную нить, немножко чуть потолще. Крючком я набрала цепочку, Чуть большее количество, ну, на 5-7 на петелек, больше, чем нужно нам количество набрать на юбку. Почему набрала вот из контрастной нитки и крючком? Потому что нам нужно, чтобы нам наш начальный ряд был с открытыми петлями. Потому что мы в конце будем закрывать либо иглой, либо способом трех спиц наш шов. Так, набрали мы с вами цепочку. Количество которое чуть больше воздушных петель, чем нам нужно набрать на нашу юбочку. И переворачиваем. Вот наша цепочка. Мы ее переворачиваем. И у нас вот здесь такие выпуклые, как холмики. Вот эти холмики можно сразу набирать. Вот отсюда, вот в эти холмики петельки. Можно просто их поднять. Я сейчас их просто подниму и потом уже... Основной рабочей нитью я буду вязать дальше. Сейчас покажу в этом мастер-классе просто принципы вязания. Расчеты все даны в другом мастер-классе. Это совсем не сложно. Нужно связать образец для того, чтобы высчитать, сколько вам нужно набрать петель на вашу юбку. И Для каждой пряжи, для каждого размера юбочки мы высчитываем индивидуально потому что у каждого плотность вязания разная, поэтому каждый высчитывает количество набранных петель для себя лично. Так, вроде тут... Нет, что у меня тут спуталось. Так. Нам главное набрать вот в эти зубчики, потому что вот нам потом очень просто и легко будет распустить вот эту косичку из воздушных петель набранных крючочком и у нас останутся с вами просто открытые петельки вот я набрала примерно количество петель для образца вот посмотрите с этой стороны у меня получилась та же самая косичка которую мы и вот в эти выступы я набрала петельки берем нашу основную ниточку и начинаем вязать все ряды, повторяю, в, это, в этой вязании у нас вяжется просто лицевые, то есть мы вяжем платочной вязкой. Если, конечно, у вас такая же точно, ниточка, как у меня. Можно и просто лицевой вязать, но платочной вязкой юбочка будет и плотнее, и потолще, и она не будет не заворачиваться, то есть после окончания того, как вы сшили, связали шов на юбке вам не нужно будет ее вообще никак обрабатывать очень простой легкий способ вязания юбки и в принципе очень хорошо смотрится как с однотонной пряжи так вот с такой секционной пряжи как вот ботик вот это у меня пряжа сейчас скажу ализе шекерем бэби ботик номер не скажу не помню расцветки вот мы набрали с вами петельки уже нашей основной. Основной нашей нитью. Вот видите, и вот эта вот контрастная нить у нас в конце вязания, мы ее просто распустим. Набрали. И первый ряд мы провязываем все петли лицевыми, без прибавок и убавок. Просто вяжем их лицевыми петлями. Тут у нас немножко петелька растянулась, ничего страшного. Вот мы связали первый с вами ряд, переворачиваем. Теперь нам нужно отметить начало нашего второго ряда, то есть дальше, чтобы нам не попутаться в каждом втором ряду, мы будем с вами вязать с одной стороны 2 петельки вместе лицевой, с другой стороны мы будем прибавлять одну петельку, то есть здесь мы будем одну петлю убавлять, здесь будем одну петельку прибавлять. Я вот этот край, где я буду делать убавки, я его помечу маркером. Так, вот я пометила маркером. Далее вяжем одна кромочная, одна лицевая, и вот сейчас в этом ряду мы будем делать прибавки и убавки. Следующие 2 лицевые я провязываю их вместе. Далее вяжу до конца ряда, не довязывая 2 петельки. Просто все вяжем лицевыми петлями. Очень простая юбка. Не довязывая 2 петельки, я из протяжки, я ее поднимаю на спицу и из протяжки вяжу лицевую петлю. Это у нас прибавка. Количество петель у нас в рядах не меняется. Здесь мы в начале ряда мы сделали убавку, в конце ряда мы сделали прибавку. Переворачиваем, и вот этот ряд мы просто провязываем лицевыми петлями без прибавок и убавок. Ничего не меняя, просто вяжем лицевые петли. Вязали я кромочную, вяжу с этой стороны лицевой петлей, а с той стороны я кромочную снимаю как изнаночную. Вы можете вязать наоборот, вязать с той стороны изнаночную, а здесь снимать как лицевую. Опять смотрите, мы, вот у нас помечено, что вот с этой стороны мы сейчас будем делать убавку и в конце ряда будем делать прибавку. Опять сни, снимаем кромочную петлю, одну лицевую провязываем. Следующие две петли вот я немножко их растяну. Провязываем вместе лицевой и вяжем наш ряд до конца, не довязывая две петли. довязали мы с вами две петельки поднимаем нашу протяжку предыдущего ряда и из нее провязываем лицевую петельку скрещенную чтобы обязательно скрещенную чтобы здесь у нас не было дырочки две петельки довязываем до конца ряда опять переворачиваем этот ряд мы вяжем просто лицевыми петлями без прибавок и убавок И вот так наше вязание повторяется. Два ряда всего. В одном ряду мы делаем с одной стороны убавку. С одной, со второй стороны в начале ряда мы делаем убавку. В конце ряда мы делаем прибавку. Второй ряд мы провязываем просто без изменений. Опять дошли мы до того места, где у нас с вами маркер. Значит, с этой стороны мы сейчас снимаем кромочную провязываем одну лицевую провязываем 2 лицевые вместе и этот ряд до конца вяжем не довязывая две последние петельки я может быть в прошлом видео когда рассказывала про юбку неправильно объяснила потому что вопросы задают что непонятно как вязать юбку не довязывая две петли, мы поднимаем с вами протяжку и вяжем лицевую скрещенную и довязываем вот эти две петельки. Вот видите, мы немножко совсем провязали и у нас видно уже наклон. То есть здесь вот видите, у нас пошел наклон сюда и здесь у нас пошел наклон сюда. Второй ряд вот этот мы вяжем просто лицевыми без прибавок и убавок. Ничего сложного. Вот это все вязание, все, что мы делаем, вяжем просто лицевыми. В одном ряду мы делаем убавку-прибавку, во втором ряду мы ничего не делаем, просто провязываем лицевыми петлями. Вообще совершенно ничего сложного. Я сейчас свяжу образец Примерно э, по ширине, и так чтобы показать можно было, как складывается юбочка. И покажу вам уже, как э, сложить и как сшить нашу юбку. Связала я полотно. Вот с этой стороны, вот у нас маркер. Видите, с этой стороны я убавляла по одной петле каждом втором ряду с этой стороны я прибавляла по одной петле в этом же ряду и вот что у нас получилось как измерить что сколько нам нужно связать в ширину вот этого полотна то есть вот это наша ширина юбки длина наша вот этой юбки мы берем вяжем все равно я вязала и большую юбку тоже на вот таких круговых спицах это удобнее складываем вот так нашу юбочку, и вот сюда, вот видите, шов у нас будет идти по диагонали. И измеряем ширину у нас, э, измеряем ширину наших бедер и делим пополам, и у нас получается полуобхват бедер. Вот это вот расстояние, это будет полуобхват наших бедер. Сейчас покажу, что мы делаем дальше. Когда мы уже, я вот специально дошла, видите? до цвета похожего вот здесь, чтобы не сильно было видно шва в той юбке я вязала ее из буклированной пряжи и там не получилось э, связать, сшить шов петля в петлю, потому что боялась там очень плохо видно петельки и очень боялась э, какую-нибудь петельку пропустить и вдруг она потом пойдет дырочка Поэтому сшивала с помощью, так скажем, двух спиц и крючка. Или с помощью трех спиц, как это называется. Так, находим вот наш, наша вот эта цепочка. Находим, в какую сторону у нас цепочка вязалась. Вязалась цепочка у нас вот в эту сторону. Мы сейчас ее будем распускать потихоньку. И вот эти петли у нас будут открыты. Почему я набираю на цепочку крючком начало потому что очень удобно она распускается я сейчас вам поближе покажу вот мы начинаем ее распускать так, так или я не с той стороны начала распускать или у меня тут ниточки просто запутались так. начинаем вот у нас уже видите пошли первые петельки мы начинаем ее распускать и вот эти петельки подхватываем вот они у нас получаются открытые петли Вот смотрите, я просто тяну ниточку, она у нас, цепочка распускается, и у нас остаются открытые петли. Мы их просто подхватываем. С какой стороны вам удобнее, стой подхватываете. Так вот делаем до конца. Просто из-за того, что постоянно ширкалось начало вязания о колени или о стол, поэтому у нас... Немножко здесь получились, как завалялось немножко наше вязание. И вот так до конца распускаем наши петельки. Вот они очень легко и просто, видите, распускаются. И потом мы просто подхватываем петельки. Главная у нас задача сейчас не упустить ни одну петельку. у нас с этой стороны получились открытые петельки и с этой стороны тоже открытые петельки получились так мы сейчас будем смотрим с какой стороны у нас лучше получилось и с какой стороны мы делаем шов сами выбираем с какой стороны нам полотно больше нравится Эту делаем сторону лицевой, потому что вот совершенно одинаковые края, что сверху, что снизу, также без разницы, где верх юбки сделать, где низ полотна сделать. И будем сейчас мы соединять. Смотрим, вот они у нас ниточки. Так, запуталась в своих спицах и ниточках. Так. Вот, пожалуйста. Можно снять на одну спицу поочер... поочередно. Так даже будет, вот видите, удобней. Снимаем сначала первую, там где у нас ниточка. И вот поочередно. Я вот, мне больше нравится так. Я всегда снимаю на одну спицу. Не вижу сразу с двух. Мне просто это не нравится. Поэтому я сшиваю вот так. Сейчас все сниму на одну спицу. И просто вот провязываю по две петли вместе. Первые мы провязываем 3 петельки, потом обратно эту одеваем и просто закрываем, провязывая 3 петельки вместе, считая вот в эту вот эту, которую мы провязали, вот они две петельки наши вместе просто сильно не затягиваем нужно мне посмотреть, я тоже, чтобы не затянула. Здесь вот Вы будете делать конечно это все аккуратнее у меня это просто образец для того чтобы вы вам было понятно как что сделать от самого начала и до конца после в то весь этот шов все разгладится его практически не будет видно если у вас пряжа позволяет сделать шов петля в петлю его совсем не будет видно вы даже потом сами не сможете найти где у вас был шов это при условии, что у вас будут совпадать вот эти оттенки, или у вас будет просто однотонная пряжа. Если, конечно, оттенок совпадать не будет, тогда будет заметен шов. Так, закрепили, вот наш получился шов, это наша левая сторона, изнаночная, выворачиваем ее на правую сторону, и вот посмотрите, шов практически вообще не виден. Если бы это было однотонное, здесь бы шва вообще не было бы видно. Здесь вот тоже вот все это подтягивается, можно подшить, если тут вот у меня немножко, видите, видно. Пояс я в той юбке вообще не вязала. Я попробовала несколько способов связ... связать пояс к этой юбке, но они все получились очень громоздкие. И когда туда вставляешь еще резинку, то вообще или шнурок, вообще получается некрасиво. Пробовала и крючком обвязать, и спицами связать полый, ну, полую такую резинку. Некрасиво получается. И мы просто с заказчицей решили, что мы просто с... С изнаночной стороны мы пришили широкую резинку в цвет. У нее была черно-красная юбочка. Мы вшили просто черную резинку. И все. И на этом наше вязание закончилось. Вот посмотрите. Все, ничего сложного. Видите, как получилось диагональное вязание. И шов, я вам еще раз говорю, после ВТО вообще не будет видно. Он весь выправится. Это лицевая сторона. Это изнаночная сторона. Вот он наш шовчик. Из-за того, что здесь вот цвет почти совпал, то его практически, ну, однотонной тоже его видно уже не будет. Только вы будете знать, где у вас шов. Ну вот, я вам показала на маленькой такой юбочке, как связать юбку. Надеюсь, сейчас все вам понятно. По расчетам можно посмотреть другое видео. Там я рассказываю как рассчитать, сколько нужно набрать петель и сколько провязать. Ну, провязать я вам объяснила. Вы складываете и измеряете ширину своей юбочки, полуобхват бедер. Полуобхват считается, окружность бедер деленная пополам, на два. Надеюсь, вам мастер-класс мой понравился. Все вам понятно. Если что-то непонятно, задавайте вопросы. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.